Санги тип e 0700 стандарта ER предназначены для крепления осевого режущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Конструктив предложен в 1973 году компанией RegoFix. Удачное решение быстро распространилось и унифицировано стандартами DIN 6499 и ISO 15488. Эти цанги со сквозным отверстием и двумя зонами зажима. Размерно существует несколько линеек цанг стандарта ER с различными диапазонами диаметров зажима инструмента. При установке необходимо соблюсти очередность. Начало цанга вставляется в гайку, зацепляя за эльпсную проточку. И только после этого устанавливается в патрон. Схематически установка и изъятие цанги выглядит так.